За тихой рекою березовой рощей Распустится первый весенний цветок И я загадаю желание попроще И перекрестившись взглянул на восток Красится небо Багряной зарею, И вечное солнце Над миром зайдет. И белая птица Взлетит над землею, И Божье прощение С небес принесет. И белая птица Взлетит над землею, и Божье прощение с небес принесет, И что-то большое откроется сердцу, такое, что жизнью моей не объять, И станет спокойно, и сладко, как в детстве.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 Исполнится груз, и в этом мгновенье душа прикоснется к великой вселенной.